Добрый день! С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Сегодня поговорим о действующем законодательстве. Вот закон вступил в силу уже, правда, в марте, если не ошибаюсь, 23 марта. О чем? Внесли изменения в Уголовный кодекс Украины и другие законы относительно определения обстоятельств, которые исключают криминальную противоправность действия и обеспечивают боевой иммунитет в условиях режима военного положения. Все уже подписано, оформлено, вступило в силу. Ну и вот коротко. Статью 43.1 дополнили в Уголовный кодекс. Часть первая этой статьи предусматривает, что не является криминальным правонарушением действия, действия или бездеятельность, совершенное в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, которое направлено на отсечение и... Удерживание вооруженной агрессии Российской Федерации или агрессии другой страны, если это повлекло, задало вред жизни и здоровью лица, которое осуществляет такую агрессию, или задало вред правоохран... интересам, которые охраняются правом права. При отсутствии э, признаков пыток, применения э, способов ведения войны, запрещенных международным правом и других нарушений законов и обычаев войны, которые предусмотрены международными договорами, согласия на, которых, э, согласия на обязательность которых с, предоставлена Верховной Рады Украины. Вот. И... Если лицо. Это лицо не, под, не подлежит криминальной ответственности за применение оружия, вооружения, боевых припасов против лиц, которые осуществляют вооруженную агрессию против Украины и за повреждения или уничтожение в связи с этим имущества Так, не считается выполнением обязанности относительно защиты отчизны, независимости и территориальной ценности Украины, действия, действия или бездействия, направленное на э, отсечение и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации или агрессии другой страны, я, которая явно не соответствует без, э, опасности агрессии или обстановке э, сдерживания или отсечения не было необходимым для достижения значительной общественно полезной цели в конкретной ситуации Та и создала угрозу для жизни и других людей Или угрозу экологической катастрофы Или наступления других чрезвычайных событий большего масштаба То есть тут видите как там можно, тут нельзя Но ну, определенно при определенных условиях ну, тут еще внесли такой боевой иммунитет. Я не буду на этом останавливаться. Что мне больше всего понравилось в этом всем, это внесение в статью 9 закона Украины о правовом режиме военного положения. В следующей части, 3 в эту статью следующего содержания. В условиях военного положения лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, не несет ответственность в том числе уголовную за решение, действия или бездеятельность, негативные последствия которых невозможно было предусмотреть или которые охватывают оправданным риском при условии, что такие действия без были необходимы для отсечения вооруженной агрессии против Украины или ликвидации, нейтрализации вооруженного конфликта. То есть, если что-то надо было делать и не сделали, ответственности никакой. Если что-то сделали и невозможно было передвидеть последствия, негативные от этого, от этого действия, это касается чиновников государственных и местных, местного самоуправления, то ответственности никакой не будет. Лайк этому закону очень нужный. Посмотрим, как он будет действовать. Спасибо за подписку. Делитесь этим видео.